Вот машинка перемещения в пространстве. Так какой контакт мне нажимать, чтобы домой переместиться? Ведь время относительно. Это-то вы понимаете? Значит, такое предложение. Сейчас мы нажимаем на контакты и перемещаемся к вам. Но если эта машинка не сработает, тогда уж вы с нами переместитесь, куда мы вас переместим. Идет? Нет, нельзя. Надо знать. Да можно. Расскажите номер вашей планеты в тентуре, или хотя бы номер галактики в спирали. А то я перепутал контакты и теперь не могу вернуться домой. Знаем мы, номер. Забыли, родной. Привет всем! Это седьмая серия сборки робота Федора. Сейчас вы увидите сборку редукторов для ведущих блоков колес, а также изготовление редукторов для поворотных блоков. Видео построено таким образом, что большая часть работ понятна и без слов. Развиваем фантазию и творческую мысль. Все, что нам нужно, это желание самим что-то сделать своими руками. Как я уже упоминал в предыдущих видео, детали печатаются пластиком ПЭТГ. Мой самодельный принтер позволяет печатать довольно-таки качественные 3D-модели. В редукторах используются подшипники по оси шестерен, Внешним диаметром 11 мм и внутренним диаметром 5 мм. Все эти шикарные запчасти берем, конечно, на AliExpress. В редукторах предусмотрены посадочные места подшаговые двигатели nema 17 Крутящий момент от 40 ньютонов на сантиметр. Редуктора для поворотных блоков из красного пластика PETG. Как мы видим, у робота 4 поворотных блока. Два из которых ⁇ ведущие. Вот сборку ведущих редукторов из белого и синего пластика вы видите в данный момент. Для печати деталей используется температура 245 градусов при толщине слоя 0,25 мм. Редуктора ведущих узлов состоят из двух частей корпуса и трех шестерен. Редуктора поворотных узлов состоят из трех частей корпуса и трех шестерен. Конструкция поворотного редуктора обусловлена тем, что крутящий момент передается ведомой шестерне диаметром 190 мм, поэтому шестерня ведущая имеет больший размер зубьев, который определяется значением константы m при расчете шестерни. Хочу напомнить о построении шестерен в автокаде. Для построения используется специальный скрипт на языке LISP, который позволяет строить цилиндрические шестерни с прямыми зубьями по эвольвенте. Концепция моего робота включает в себя подвижную платформу, в которой будет находиться блок управления и взаимодействия с окружающей средой, а также бак для мусора и мини-турбина для работы в режиме пылесоса. Значимая часть работы при этом будет уделена руке-манипулятору, системой осязания и положения в пространстве. Эта рука-манипулятор должна будет работать со шлангом пылесоса.